И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, и это мое видео обращение ко мне в будущем, Ванек. Я надеюсь, ты там не, ну сам понимаешь, не скачаешь по мне. Я извини, буду с тобой очень краток, Вань. YouTube как? Не заблокировали еще? Не за банди, не за форшмашили, а во первых, а во вторых, как ты, как ты что-то ты делаешь, ты где ты, с кем? Если ты прочитаешь, получишь это сообщение от меня, то, пожалуйста, не будь таким как сейчас, будь, будь лучше, будь клевее, будь прикольнее, ну я реально думаю что ты ну как бы отдалился от своих друзей от родных от любимых от близких сам понимаешь короче ну... и чем записывать не могу ничего не могу ничего сказать у меня за этот год столько блин случилось война во первых в прошлом году началась да во вторых она продолжается, как бы. У нас мобилизация идет угу. Началась она, вроде бы, в том году и в этом году. Она продолжает быть. Я даже на новостный канал тут подписано Новостные каналы в Телеграме. Извини, Ваня, конечно, что ты меня таким видишь, но я болею. Угу. Надеюсь, ты там в будущем не болеешь. Здоров. Потому что, ну, а у меня, чё, у меня, как всегда, не хочу ничего делать, ничего делать, не хочу. Сам понимаешь, короче, что случилось со мной. Если не понимаешь, то посмотри видео, которые я, может быть, и прикреплю, короче, все предыдущие, преды предыдущие видео. Мне просто это все надоело. Ну и смотри, не хворай там в будущем, болей за меня, чтобы я выздоровел, и давай, и тогда получается чё, пока.